Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я по-прежнему ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы беседуем а, на очень интересной, с моей точки зрения, и злободневные темы с Андреем Викторовичем Заякиным, российским ученым-физиком, который, вы уж меня извините, Андрей Викторович, более, пожалуй, популярен в научной среде как один из основателей знаменитого «Диссернета». Грозы плагиатчиков или плагиаторов всех мастей абсолютно. Но, э, если не возражаете, давайте мы начнем с самого начала нашу беседу. Вы приехали в Казанский федеральный университет. Я посмотрел э, в официальной программе. Цель вашего визита обозначена как обсуждение перспектив работы диссертационных советов КФУ. А В контексте э, диссернета э, можно перевести эту цель на обыденный язык? Что-то не так с советами КФУ? добрый день, уважаемые зрители. Я бы ставил вопрос шире. Я бы говорил о том, что вся ст -э, страна в целом, э, все наше академическое сообщество, за последние 20 лет, к сожалению, так или иначе оказалось затронутым проблемой недоброкачественного, непрофессионального написания научных работ, проблемой, в частности, диссертации с некорректными заимствованиями. Поскольку КФУ в этом году полностью уходит в свободное плавание и будет присуждать свои научные степени, то э, я э, с большим удовольствием принял э, приглашение э, Марата Рашидовича, чтобы поговорить о э, тех проблемах, которые были в этой сфере, и о том, чтобы, с тем, чтобы не допустить повторения ошибок, которые сделали многие российские вузы и российская система научной дистанции в целом, когда она сейчас в миниатюре будет воспроизведена в пределах э, одного отдельно взятого КФУ. Угу. Мы с вами беседуем в перерыве между двумя частями вашей рабочей программы, да, вы только да. что со встречи с проректорами КФУ и так далее. И вы сейчас сказали, что, ну, можно сказать, стержневая главная цель вашей поездки, вашего визита, это как-то поспособствовать тому, чтобы вот диссертационный совет КФУ, который теперь получил право присуждать, присваивать степени кандидатов, докторов наук, по самым разным направлениям, дисциплинам, ну, чтобы не было повтора ошибок. Эти ошибки были в том числе и в КФУ, или вы имеете в виду более широкую практику? Ну, опять же, давайте поглядим на всю страну в целом. В базе, которую накопил за 6 лет диссернет, более 9 тысяч экспертиз, диссертаций, в которых нашлись недолжные заимствования, и около 25 тысяч персоналей. Почему персоналей больше, чем диссертация? Потому что у каждой диссертации есть, как минимум, руководитель или консультант, а иногда их бывает больше одного, Бывает два официальных оппонента, как минимум, и бывает, значит, естественно, к защите диссертации всегда причастен диссертационный совет. И то есть, можно сказать, причастных, а можно сказать, соучастников гораздо ну, больше. Это, да, не будем употреблять термины, которые ассоциируются с уголовным правом. Давайте будем говорить о людях, которые участвуют в этом процедуре, которые имеют отношение к этой, к этой процедуре. И э, тем камнем, на котором споткнулась система аттестации в нашем общенациональном масштабе, состоялось было то, что в контролирующие и надзирающие органы, а именно в высшую комиссию, в ее экспертные советы, входили люди, которые сделали свой, в прямом смысле слова, капитал на торговлю фальшивыми э, диссертациями. То есть люди, которые много лет, согласно данным диссернета, высвечиваются постоянно и регулярно, как э, руководители э, таких вот некачественных работ. Иногда э, их без и наглость доходило до того что один и тот же руководитель мог одну и ту же работу защитить 20 раз вот у нас есть пример такой 20 раз защищенный одной и той же работы да в смысл. Вы знаете, это лучше их спросить, но у меня есть предположение, что они делали это не бесплатно. Ну, это предположение, я не могу зафиксировать. Нет, вы сказали, 20 раз защищал одну и ту же работу. Ну, это за, какой? Защищ... Имеется в виду, что разные диссертанты защищали один и тот же текст а, вот. 20, 20 понятно, раз. Это понятно. было в Уральской сельхозакадемии. Теперь понятно, о чем да. говорят торговые, да. Да. А, вот. и Ну, это выглядит со стороны. Не иначе, как то, что данный руководитель 20 раз продал один и тот же текст разным людям, которые просто заплатили и не умели достаточно ума и сообразительности проверить, что им продали второсортный товар. И те, кто возглавляли подобного рода диссертационные мануфактуры, делегировали своих представителей в экспертные советы ВАК долженствовавшие, вообще говоря, контролировать деятельность диссоветов Но на практике получалось ровно наоборот. Получалось, что любая жалоба на этот Диссовет сталкивалась со стеной тех, кто отмазывал плагиат в ВАКовских экспертных советах. А если же там не удавалось отмазывать, то отмазывали на самом верху, на уровне президиума ВАК. Вот, собственно, в чем состоит то крушение российской ассоциационной системы, которое Диссернет зафиксировал и в деталях изучил. Андрей Викторович, вот вы сейчас схематично изложили да, вот ступени, да. по которым идет подготовка диссертации, защита, в том числе и псевдозащита с некорректными заимствованиями, и мы дошли с вами до ВАК, да? Да. высшей аттестационной комиссии. Это, опять-таки, российское изобретение или, может быть, немецкое? Насколько я понимаю, в англосаксонских государствах, да и вообще в Западной Европе таких э, структур просто не существует. И ВУЗ, университет, например, берет на себя полную ответственность за чистоту э, предъявляемого научному сообществу продукта диссертации. Да, который... совершенно верно. В западных странах такой централизованной системы не существует. Она осталась только в постсоветских странах, да и то не во всех. И можно долго философствовать на тему, почему на Западе это работает, а значит, у нас не очевидно, что такая система с независимыми учеными степенями будет работать. И мой ответ очень простой — просто другие люди. То есть, если какую бы систему вы ни сделали, с независимыми университетами или значит, с независимым присуждаемым учеными степенями или централизованные, они не будут работать, если в них сидят люди, относительно которых есть все основания полагать, что это люди без совести, без представления о научной ну, этике. Это такой что? Вопрос э, национального менталитета? Нет. Это просто вопрос эмпирических данных. Вот если у меня есть какой-нибудь профессор, про которого я знаю, что он сто, сто раз был руководителем mm -hmm. фальшивых диссертаций, я могу, уже не разговаривая с ним, сделать вывод, что этот профессор не пригоден к участию ни в какой системе научной аттестации, mm -hmm. ни в ВАКовской, ни внутри внутриуниверситетской. Mm -hmm. Я понял. Я, может быть, неправильно или не точно сформулировал уточняющий вопрос, извините за тавтологию, вы сказали, почему это не будет в России, ну потому что вот такие люди. Вопрос мол, мой относился к этому, что значит такие люди, это ментальность такая в стране? Я не сторонник пытаться объяснить более абстрактными терминами а, те явления, которые даны нам в ощущении. Если это абстрактный термин, не прибавляет ничего к пониманию ситуации. Слово нет, «ментальность» нет. не добавляет к нашему пониманию ситуации. Более того, когда мы говорим «такие люди», uh -huh. мы вот что всякий раз вот а, долж, должны смотреть на статистику. А статистика у нас есть. Как я вам сказал, 25 тысяч личных карточек. Извините, это сзади невозможно эту картотеку перебрать. Хотя бы тратить даже 10 секунд. На каждую карточку. Mm -hmm. да? А статистика говорит нам о том, что, к примеру, в физико-математических э, науках э, или, э, допустим, э, в химии таких людей почти нет. И поэтому какую систему их не посади, посади их в Аковскую систему, посади их в систему МГУ, СПБГУ, Казанского федерального университета, э, качество научной ассистенции от этого э, не пострадает. Хорошо, вот. спасибо за уточнение. Давайте э, немножечко отмотаем, как говорится, назад. Вот вас называют одним из четверых основателей, да, Диссернета. Но вот я почитал, так называемые открытые источники, в том числе и пресловутую Википедию, конечно, посмотрел. Я пришел к выводу, что на самом деле вы отец-основатель. Нет, что вы это нач... не так. А, да, вы сейчас Нет. меня опровергнете, я договорю. А, потому что, почему я сделал такой вывод, я попытаюсь пояснить. Потому что вы ведь начали заниматься изучением некоторых вот таких вот аспектов, ну, скажем, теневых, да, в деятельности, не только в научной да, деятельности разных господ, до того, как Дисернет оформился как вот такое вольное общественное движение или объединение. И потом уже, в 2011 году работали на, вместе с Навальным в проекте «Распил», который занимался совсем не научными работами, а занимался коррупционерами, правда. И термин «пехтинг» тоже появился, насколько я понимаю, благодаря вашим изысканиям, когда вы устанавливали там какую-то кошмарную недвижимость в Майами у господина Пехтина, который был одним из как бы покорить, не сказать, одной из очень заметных фигур в Государственной Думе, вынужден был в результате уйти. То есть вы, если называть вещи своими именами, если я буду некорректен, вы меня поправите, я с удовольствием эту поправку приму, вы на самом деле начинали как скорее политический актор, да, политический деятель. Давайте. И занимались изысканиями касающимися, касающимися вот, сильных мира всего. Депутатов, давайте я поясню. Да, давайте. да, значит, просто по фактологии. Ну, мои другие хобби, да, как поиск недвижимости у депутатов. Значит, они все-таки не имеют отношения к диссернету. Это моя самостоятельная деятельность, которая я занимался когда-то просто индивидуально. Сейчас вот я в «Новой газете» возглавляю отдел дата журналистики. Это одна история, да? она развивается своим ходом. Что же касается диссернета, то диссернет... Возник в начале 2013 года, uh -huh. и, и удивительным было то, что все четыре основателя Диссернета совершенно параллельно анализировали несколько разных случаев плагиата по разным мотивам, на разных основаниях, но мы все этим занимались параллельно. Первым все-таки был Михаил Сергеевич Гельфанд, который тогда в комиссии Минобранауки исследовал около 20 случаев торговли фальшивыми диссертациями в МПГУ. И хронологически так, в таком случае нужно его считать основателем, потому что результаты этой комиссии были опубликованы раньше, чем я начал угу. публиковать свои собственные расследования. Тогда я не был еще знаком с Гельфандом. Вот, Ростовцев занимался, и вы можете следить по его живому журналу, Ситуация вокруг МГУ и руководителя физико-математической школы при МГУ, такого господина Андреянова, который, будучи химиком, вдруг защитил диссертацию по историкам в том же самом МПГУ. Сейчас у людей связано с тем же самым МПГУ. И он начал с этого кейса. Пархоменко занимался, по-моему, если мне память не изменяет, тогда диссертацией сенатора Гатарова, который пожар фотошопом тушил. Вот. А я, вы совершенно правильно подметил вот какую вещь, что, безусловно, мой интерес к теме фальшивых диссертаций изначально носил политический характер, я этого никогда не скрывал, я это всячески подчеркивал, что да, мне чрезвычайно важно представляется то, что публичные персоны в России, совершившие разные злодеяния, были, если хотя еще и не наказаны за злодеяние, то хотя бы осмеяны за свое вранье. Я этот тезис много раз повторял. Я не думал, что мощности диссернета в силу его самоорганизации, в силу того, какими замечательными программно-аппаратными средствами мы сейчас владеем, позволят нам анализировать ну, хотя бы несколько десятков диссертаций в год. Я действовал исключительно старомодными способами, то есть сравнение текстов, глазами, ну и поиск чего-нибудь в вообще, гугле. Это, это ведь вообще очень такая трудоемкая работа, да, вот там многостраничные, там многие десятки страниц, диссертаций, их нужно сопоставлять, искать, где там не, вериф, не верифицирована какая-то ссылка, где буквально переписано несколько абзацев, а люди есть ловкие, которые переиначивают немножечко, да, компиляциями занимаются, и вот это вы все вот так вот вручную тексты текст, ну, занимались? Поэтому я тогда делал таких текстов мало. Может быть, я делал один текст в месяц. Mm -hmm. Но со временем мы отладили систему, которая и до сих пор работает как часы, которые сочетают в себе точность и качество анализа, производимого живым человеком, и скорость, сравнимую с машинным анализом. Как это удалось достичь? Очень просто. Сначала живой человек на основании результатов множественных, там порядка 100 тысяч поисковых запросов в интернете определяет потенциальные источники текста. Он не знает пока, корректно это заимствование или некорректно. Но он для начала смотрит на годы написания текста и на потенциальный состав соавтора того диссертанта, которого мы анализируем. Если годы более ранние, если в соавторстве работ нет, ну, тогда есть смысл заняться этими источниками. Выполняется прямое сравнение текстов сначала машиной. Но зачем его вычитывает и выправляет человек, и при этом этот человек выясняет, что действительно нет кавычек, действительно нет ссылок. А может, они есть, но тогда мы вычеркиваем такой источник, из нашей э, экспертизы. Угу. Далее этот живой человек еще раз смотрит на автореферат, изучает все э, публикации в соавторстве и выясняет, э, могло ли быть так, хотя бы теоретически, что э, у данного диссертанта кто-то списал, и, э, значит, а получится так, что мы вменим ну, этому да. человеку, да, что да. он э, списал. То есть, э, за счет того, что первичный поиск источников и создание первичной раскраски, а так мы называем нашу сравнительные таблицы, где цветом выделены совпадающие фрагменты, идет автоматически. А установление валидности, установление достоверности этих источников, их года издания, наличие совместных трудов, возможность потенциального обратного плагиата устанавливаться вручную, мы делаем и быстро, и качественно. Очень хорошо, спасибо за это уточнение. Мы еще чуть позже, я хочу, до да, пару вопросов задать вот по поводу того, как эта структура работает. Но э, вы сейчас упомянули о соотношении, как говорится, такого человеческого, да, труда и машинной обработки данных. А, и, в общем, это да, это указывает на стремление к максимальной объективизации ваших исследований. Вопросов никаких нет. Вопрос остается маленький. Я его сейчас задаю для того, чтобы мы покончили с политической частью. Да. Да, вот вот. Вопрос в целях. А целями ваших исследований, теперь уже не ваших персонально, а диссерлета, да. Да, который, как вы заметили, возник в начале 2013 да. года, сформировался, по-прежнему главным образом остаются те же самые персоны, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, ну, вариши, да, миллиардеры. Ну, по крайней мере, у меня такое складывается впечатление, и я себе задаю вопрос, вы сейчас, если возможно, ответите на него, опровергните мой первый посыл, я так понимаю, судя по тому, как вы киваете головой. Не обладая вашим массивом данных, вот просто частные, да, с Точка точки зрения, у меня тоже такое ощущение, что подавляющее большинство людей, которые так или иначе оказываются во власти или при власти, стараются, это тенденция последних, по-моему, полутора там десятков, может быть, двух десятков лет, стараются обзавестись так называемыми корочками, то есть стать остепененными в научной среде. И я для себя просто задаю иногда вопрос, он, у меня нет на него ответа, и э, зачем? Вот как по-вашему? Зачем? Ну что, ну ты уже там добился, ты заработал, или там, я не знаю, кто-то украл до да, свой миллиард. А, ты стал так называемым слугой народа, не в смысле Зеленского, а вот да, там в Совете Федерации или в Доме. Зачем тебе диссертации? Как, по-вашему, что вот этими людьми руководит? И а, по целям, все-таки по-прежнему это.. Эти фигуры основные цели. Давайте поясню как раз по целям. Конечно, ну просто по факту неправильным будет утверждение, что мы занимаемся только депутатами и членами Совета Федерации. Хотя мы продолжаем настаивать на том, что это важная общественно значимая информация. И как только mm -hmm. она у нас появляется, мы считаем своим долгом ее изучить, перепроверить и сообщить публике. Но депутаты и члены Совета Федерации кончились еще в 2013 году. Мы их всех проанализировали, а поскольку ротация власти в России практически нулевая, то, соответственно, корпус чиновников класса А с тех пор мало изменился. И у нас никаких, если вы заметили, ярких, свежих экспертиз чиновников уровня министра и депутата с 2013 году не появилось. Почему? Не потому, что мы не делаем экспертизы, а потому что они сидят на своих стульях, как будто бы их... Ну, Теперь... 21 год скоро, так что там будут перевыборы. Ну, посмотрим так называемые перевыборы. Так вот, что касается целеполагания, то, безусловно, от 2013 года у нас произошла серьезная внутренняя эволюция. Потому что мы увидели, что 99% тех, кто проходит по нашим базам, но ну, это не члены Совета Федерации, не депутаты Госдумы, и что среди тех, кто делает неправильные, делает некачественные диссертации, огромное количество людей из сферы науки и образования. То есть у нас, к сожалению, нет возможности провести полный анализ, чем занимаются наши диссертанты, которые числятся в нашей базе, потому что мы не всегда знаем их специальности, она не указана в каком-то однородном, единообразном формате. Ну, потом mm -hmm. бывают случаи, когда человек работал в правительстве, ушел руководить вузом или, наоборот, руководил вузом, избрался куда-нибудь ну, депутаты да. Госдумы, ну, поэтому здесь сделать универсальную статистику было бы сложно, не, не посадив студентов, прогугливать 25 тысяч персоналей, а такой возможности, к сожалению, нету. И для нас очень важным стало то, что основной контингент и потребителей, и производители всей этой э, диссертационной лажи — это люди в университетах, это люди, которые представляют себя, э, мыслят себя в качестве профессионалов в области науки и образования, но и другим помогают защитить отвратительные диссертации, и сами имеют такими же. И самое главное оправдывают эти практики, когда к ним приходят диссернетовцы с заявлением об ученой степени. И сейчас для меня вот эта история про ту мафию, которая опутала все наши университеты она представляется более значимой, чем история про депутатов, потому что, отвечая на вопрос, зачем это депутатом, ну, конечно, надо было бы спросить кого-то из депутатов, вот, наверное, покойный Абубакиров как-то должен был это комментировать, зачем ему была эта диссертация, которой мы его лишили. Mm, да. Вот. Но я всегда говорю так, это золотое кольцо в ноздри. Ну, то есть человек от э, невеликого ума хочет э, украсить себя такой вот э, лепниной, да, там, э, может, позолотой, фальшивой. Как это раньше называлось? Вопрос престижа, да? Да, но сейчас тенденция на самом деле обратная. А Последние несколько лет уже и сам председатель ВАК Филиппов, и ряд чиновников правительства, то тут-то там делали такие ехидные замечания, что вот был такой-то, такой-то чиновник и перестал указывать на визитной карточке то, что он кандидат или доктор наук. Я сам такое наблюдал с несколькими депутатами Госдумы, которые после получения запросов от новой газеты вдруг спешно убрали со страниц э, своих на сайте Госдумы указания о том, что они депутаты каких-то наук. А потом оказалось, что они депутаты каких-то совершенно клоунских наук, потому что защищались они условно говоря в Межгалактической э, Космической Академии Наук. Или Международной Академии Информатизации. Да, ну, там все эти нью такая... и далее да, по да, тексту. Да, да. Угу. Хорошо, я понял. Вы упомянули об эволюции диссернета. Значит, два слова об этом, если можно. То есть, 25 тысяч персоналей у вас сейчас в базе, несколько тысяч да. работ да. Да, находится. И, как я понимаю, вы шагнули в какой-то период, там, два года назад, уточните, если это не трудно, что вы перешли от вылавливания, заимствования некорректных в отдельных диссертациях к анализу самой системы, вот этой вот фабрики производства. да, да? да. И в результате сформировали некий каталог, да? научных учреждений, которые с вашей точки зрения и лиц. Да, и лиц, да. Он где-то обнародован, этот каталог, вы да. можете сказать, какое количество субъектов туда входит? Да, да он обнародован, он называется Dyserapedia Российских ВУЗОв. Угу. А, значит, какую информацию можно оттуда достать? Если просто на сайте discernett.org у вас информация выдается в виде списка экспертиз. Ну, и возможности поиска отдельных э, персон. Вы Иванов Иван Иванович, видите диссертацию Иванова Ивана Ивановича или диссертацию, которую он руководил. Но ну, ничего больше. Если вы заходите на сайт диссерапедии российских вузов, его адрес rosvuz.dissernet.org, то там вы можете э, зай, зайти и посмотреть, что творится в каждом вузе России. Соответственно, вы можете видеть, персональные карточки всех преподавателей всех вузов, которые засветились в диссернете. Вы можете видеть... В как... Извините, пожалуйста, что перебиваю. Засветились в диссернете, значит, уже дали основание или повод думать, что что-то не все в порядке с их диссертационной Или работой. их учеников. Это важно. Что такое да, карточка? Да. Значит, Карточка содержит себе данные о том, какую диссертацию человек сам списал, где он был руководителем или консультантом, некачественной или работы. Оппонентом. Или оппонентом. Не во всех случаях, я подчеркиваю, речь идет о каких-то обязательно коррупционных взаимоотношениях, ну, потому что если их, их случаев было 100, то, скорее всего перед нами чистой воды эпизод а, такой фабрики и коррупции. Но если таких случаев было один или два, или это только оппонирование, то а, тогда мы исходим из гипотезы, что речь идет ну, в худшем случае о угу. э, не очень качественной угу. работе. И на самом угу. деле в большинстве вузов действительно э, мало диссеротделов, но их вес удельный, очень велик. Ну, например, знаменитыми являются такие персонажи, как профессор Минаев или профессор Стерликов, долгие годы распространявшие фальшивые диссертации через Российский государственный гуманитарный университет. Это доказано в судебном порядке? Это доказано в Ваковском порядке, отзывом многих, я думаю, уже под десяток ученых степеней, но это доказано и Просто я бы сказал, в общенаучном порядке, исследованием текста. Потому что когда меня спрашивают коллеги-юристы, а где ваши доказательства, ну, то да, я всегда да, хочу спросить, да. а где ваши в судебном порядке установлены доказательства вращения земли? а где в судебном порядке а, значит, доказательства справедливости, справедливости законов Ньютона. Да, <свят> да. И точно так же мы с вами... <свят> то есть Я всегда хочу перетянуть эту дискуссию из юридической плоскости в научную, что ну, мы с вами понятно. говорим о явлении, которое внутренне присуще науки, которое подчиняется тем э, закономерностям, по которым живет наука, и которые даже на уровне юриспруденции регламентируются законами о науке, а не гражданским или уголовным кодексом. Вот мы как специалисты по проблемам текстологии, специалисты по проблемам диссертационного дела в России, зафиксировали такие-то такие явления. Понятно, я уточню свой вопрос, Андрей да. Дело-то, ну, во-первых, конечно, спасибо вам за шутку о судебных исках по вращению Земли. По-видимому, нет судебных решений, потому что не было исков. А возбуждать дело по факту вращения Земли никто не додумывался. Вот у меня такая гипотеза. В том, что касается доказательности вот, э, нечистоплотности или коррупционной составляющей всех или иных диссертациях, у вас не было случаев, когда э, человек, э, подпавший вот, под ваше обвинение, вы же выдвигаете обвинение, что это заимствование, что это плагиат, Плагиат это вообще-то уже уголовно наказуемый, насколько я понимаю, деяние. Ну, давайте Но не будем есть... смешивать, есть разные понятия, разные категории плагиата. Ну, угу. понятно, да, я сейчас в общем говорю. С другой стороны, возникает простая история. Человек считает, что на самом деле он ничего не украл, да, то есть никакого недобросовестного заимствования нет, а его в этом обвинили. И он, допустим, выступает э, с иском о защите чести и достоинства, например. Да, если это касается какого-то юридического лица, о защите деловой репутации. И таким образом мы, продолжая иметь дело с наукой, с диссертациями, с научными работами, переходим в процессуальную область уголовного права. Гражданская. Гражданская ну, правовая область, да. Где-то, может быть, если речь идет... Нет, защита чести и достоинства, конечно, гражданская, да, гражданская. Тем не менее, прекрасно смыкаются эти две сферы. Таких случаев у вас не было, чтобы а, кто-то на, на 9 тысяч экспертиз о ко плагиате, которые висят на нашем сайте, у нас был один иск за защите части и достоинства, и он закончился подмерным проигрышем профессора э, Виталия Пешкова, который его подал, э, профессора Иркутского э, политеха и Суд очень ехидно прошелся на тему сфальсифицированных профессором Пешковым, а, изготовленных задним числом, препринтов, которые он притащил в суд для того, чтобы установить свой мнимый ну, да, приоритет, но в суде это не прокатило. А, поэтому, да, иск был в количестве одна штука да, и был да, да, проигран лицом. Э, э, Спасибо, очень убедительное пояснение, даже я бы сказал, более чем убедительное немножко о технической стороне вопроса десятки тысяч персонали десятки там и даже если не сотни тысяч страниц mm -hmm. необходимость биг до да, машинной обработки mm -hmm. участие волонтеров а, вас еще не не записали вы на агента откуда вы черпаете источники финансирования решения каких-то оргтехнических вопросов это же уже Извините меня за грубость. Большая контора, да? большая структура получается. Как это, как это делается? Вот ну, на как этом, ни странно, на а уровне. вся содержательная часть жизни Дисернета осуществляется волонтерами. Не все из них а, любят бывать на публике, то есть очень, есть много людей, которые заняты экспертной деятельностью, но угу. при этом а, поставили четкое условие, что они не хотели бы, а, не хотели бы светиться. Вот. И это понятно, потому что как бы, не во всех университетах понятно. такие свободные есть, а, значит, и либеральные порядки, как где-то... Бремя оплаты а, их труда не... Нет, не то есть а, люди, не люди, делают, люди делают, что хотят. А, Кто-то хочет, допустим, помогать а, добывать а, источники текста он этим занимается. Серверы, компьютеры. Да, что касается серверов, а, значит, да, действительно, сервер, а, Значит, программное обеспечение, в частности, довольно сложное программное обеспечение используется под проект Росвуз. Все эти технические вещи, да, безусловно, они требуют определенных вложений, Ну, к счастью, у нас небольшой рычаг пожертвований есть. Донаты, вот. это... как сейчас выражаются, да, почему-то да. по-русски уже не говорят, вот. Но... говорят донаты. Не знаю, почему-то люди любят коверкать, ну, коверкать да. язык. Да, ну, это да. технические вещи. Да, у нас есть в этом смысле внешние ну, подрядчики, которые значит, выполняют там, по, по нашим просьбам, естественно, не бесплатно а какую-то техническую работу. Ну, то есть э, я повторю вопрос, памятуя о тех усилиях, которые до 2013 года и в 2013 году приложили для того, чтобы там потрясти, извините за жаргон. «Слуг народа», да. а, несмотря на все на это, то есть вам не отомстили пока нет. Нет, пока да? не отомстили, пока нет. но нет. ростовцу выстрелили по окошку, вот. при этом он живет довольно высоко, в довольно большом многоэтажном доме, поэтому случайное но... попадание там довольно маловероятно. Ну, это да, это вероятность. По окнам я, стреляли. Я, я говорю о другом. Да. Я говорю о том, что достаточно большое количество ОНО за да. последние несколько лет быстро-быстро-быстро перешло в категорию иноагентов. Да? То есть, э, либо установлено, либо якобы установлены источники финансирования из-за рубежа. Не обязательно из ГАЗДЭП, конечно. А, Но ну, тем не это менее. Марсиан, да? конечно, от марсиан. Да, да. да. Но вас это не коснулось. Вот это я хотел Ну, вообще, строго говоря, нас не существует. Ну, нас оно и не, не коснулось. Хорошая позиция. Да, мы как нет, чеширский нет, нет. кот. Да? Попробуйте просто... отрубить голову без я шеи. Бы, я бы сказал, да, такая строго научно mm -hmm. замотивированная. Mm -hmm. У меня последний mm -hmm. вопрос, Андрей Викторович, на сегодня. Он тоже касается эволюции. Мы с вами, вернее, вы мне э, и нашим телезрителям достаточно интересно с моей точки зрения подробно рассказали о том, как это делается, да, и против чего и с чем вы боретесь. Ну, с чем боретесь, понятно, да, там, без объяснений. А, и об эволюции диссернета, вот, э, mm -hmm. диссертопедии, потом диссертопедии научных журналов, там. Э, вопрос мой последний заключается в следующем. Огромное количество кандидатских и докторских диссертаций в нашей стране и, к сожалению, не только в нашей стране, защищается людьми э, с точки зрения плагиата, да, вполне добросовестными. Они ничего не заимствуют, они лепят что-то свое. Но а, научная ценность, простите уж мне мой дилетантский взгляд, с моей, опять-таки, подчеркну дилетантской точки зрения, огромного количества этих работ, этих диссертаций, успешно защищенных, свободных или чистых от заимствования, оно, ну, нет там почти никакой, если не сказать вообще никакой, научной ценности. Это ничего не добавляет к мировому знанию, или к планетарному знанию, ничего не добавляет к прогрессу научно-техническому. А, у вас четверых и у ваших основателей, да, отцов-основателей диссернета, у ваших соратников, у ваших сторонников не возникала идея посмотреть, шагнуть дальше и посмотреть вот на этот гигантский массив? Идея да, но мы точно понимаем, что не мы ее будем реализовывать, потому что такую, такой массив работы может произвести только научное сообщество в целом. Диссернет как раз хорош и удобен тем, что он изучает простую, понятную и доказательную вещь, и делает это очень маленькими усилиями. То есть, грубо говоря, человек три года делает вид, что занимался наукой, и в итоге несет полностью сворованный кирпич на защиту, мы это вскрываем за пять ну, минут. Да, в то же время, чтобы дать содержательную рецензию на 300-страничный труд, состоящий из всякой ахении, ну, наверное, нужно там, пару дней потратить на его чтение и дня 3 четыре только на написание. То есть это абсолютно несравнимые вещи ну, по конечно, затратам. Конечно. В сотни конечно. раз требующие больше усилий. И если все академическое сообщество в России не возмутится в какой-то момент, что у нас пишется, защищается, опубликуется всякая ерунда, то мы так и будем с этой ерундой жить. Мы не можем на себя взять труд всех побуждать не, не, не. тому, чтобы вот бегать и рецензировать плохие работы, но когда люди это делают, я считаю, это очень здорово. Это, конечно, здорово, да. Ну, то есть, предлагается научному сообществу самоочиститься в каком-то смысле, да, но нужен -то, нужна какая-то закваска, чтобы вот это движение пошло, да, какой-то какой-то бульончик питательный. Ну я, я вот, надеюсь, я к этому вёл, да, нет, нет, я надеюсь, что деятельность Зернета для многих послужила примером э, того, как можно ответственно относиться к экспертизе и э, что есть хотя бы э, отдельные коллеги, которые после этого стали совсем по-другому относиться к тому, когда к ним попадает на рецензию диссертация или статья, как они эту статью читают, как они эту рецензию пишут. Если это произошло, то часть из наших целей, безусловно, достигнута. Большое спасибо еще раз за ответы, за пояснения. В целом за интересную беседу я хочу напомнить на всякий случай нашим телезрителям, что это была программа Акцент, я ее ведущий Юрия Лайф. А в гостях у нас сегодня был один из основателей сетевого или вольного там, общественного объединения Диссернет российский ученый физик Андрей Викторович Заякин. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До новых встреч.